всем привет сегодня маленько поболтаем об этом ну как она не грубейшая ошибка но ошибка -то такая которая устанавливается например и люди все мучаются почему нету драйверов почему не работает сенсор почему как бы драйвера не устанавливаются? почему обновления на десятки нету ну, много много много вопросов которые надо как бы это все сделать у нас э, есть мастер фломастер, который устанавливает систему не просто МВР, а GTR, например. Вот, Wi-Fi, вот это то же самое устанавливается они. Вот это э, э, вот, например, сейчас покажу, чтобы маленько повеселее было. Так, нет. Ну вот. А, вот она у меня стоит. А, как бы сперва настраивают ее, прежде чем а, флешку загрузить. Но некоторые они не понимают, может быть, что такое мавер что такое GTR, например. А, ну, Maver это вот что сейчас система идет. GTR это идет. Вот эта вот хрень сама идет GTR. Просто-напросто. Ну, здесь вот можно взять, вот так вот, закрыть, все почитать, все как надо. вот Это но ну, она не идет просто-напросто э, как бы в эту систему GTR ну, я не знаю как объяснить проще а, на Linux например идут на прототипные системы идут э, они идут в основном Защищенный режим э, например службы безопасности или еще где-нибудь там что которые устанавливаются Люниксы, например вот они системы идет да вот она вся система ну кроме вот этой Ну, она может тоже сама 1503 поставить все вот эти вот портативные системы можно ставить они можно и не портативные Из флешки может ставить там или еще с какой-нибудь э, системы например вот многие ошибки делают когда устанавливают и как бы, ну вот она, просто как бы это, и вот с той системы она у вас будет, э, ну как бы в перебой в основном, честно тебе вам скажу. А как узнать, чтобы вот, узнать можно вот так смело, она у кого-то скачивается, у меня она тоже по-моему есть, на, жестко, на в облаке система и плата открываем и смотрим bios вот bios вот она у меня ее нету вот она у меня ефи стоит если она вот так вот стоит вот это вот здесь тоже самое да например и у значит у вас как бы надо или переустанавливать или вы привыкли это но ну, это офисные это чисто для проверять компьютеры и для машинистов печатать вот эти все секретные документы потом закрывается это ну все прибамбасы защищенный режим а, кто связи наверное тот -то понимает а, например что такое зас и все остальное но это типа то же самое одно и то же но маленько по другому ну, в принципе как бы все но если вот этого стоит ну чтобы было нормальная работа особо не тормозила загрузка хорошая тормозить будет тянуть но ну, кота за яйца честно сказать все остальное будет тяжеловато а если когда перейдете вот на юфи и вот этого не будет ну будет получше намного естественно, и будет э, обновление и ну, как бы такие все прембасы и SSDш не то же самое вот бывает сталкиваюсь здесь стоит они ну как бы может быть они просто мало читали что связано с системой или с компьютером ну это не важно конечно но в принципе вот так вот из-за этого но в принципе всем до свидания пишите не стесняйтесь подписывайтесь а, по поводу подписки Да, кстати, могу сказать, что многие мне спрашивают, вопросы задают. Я визуально просто показываю, например, если фото у меня на сайте стоит в Одноклассниках вот такая хрень, что якобы заблокированы, и он не показывает. Ну, типа вот такого часа, видите. Нет, показывает. Всем здесь. Сегодня будешь... здесь просто надо подписаться войти и все или может быть вот такая хрень быть это точно здесь будет она мне заблокирована ну вот так вот будет она тоже подписаться войти сделать свое и больше ничего не надо и будут все видео которые будут показывать и вы не будете ничего платить них хрена честно вам скажу просто вот такую вот такая видео будет например что якобы что к вам видео какое видео будет у меня выходить у вас вот здесь вот будет написано будет и все не бойтесь подписывайтесь и мне просто будет маленько повеселее делать и во первых тем больше видео делаю, тем больше у меня лайки там и ни к чему, там просто можно поделиться то же самое сделать. Как бы. И в смысле в том, что вы не платите ничего. А Все остальное я буду сам делать. Вопросы задавайте, не стесняйтесь. Всем пока, до свидания.